Здравствуйте, дорогие друзья, с возвращением на канал AlterR. Мы продолжаем вам показывать лучшие модели вытяжных вентиляторов для ванной. И сегодня это Майко AWB 100C. Компания «Майка» является лидером по производству климатической техники благодаря немецкому качеству и высокой производительности. Данная модель AWB-100C предназначена для небольших помещений, такие как ванные комнаты, душевые, санузлы, кухни или гардеробы. Она справится легко с повышенной влажностью и неприятными запахами. Комплектация модели стандартная. Самоустройство, инструкция и крепежные дюбеля. Данная модификация сочетает в себе все самые необходимые характеристики. Высокая эффективность, тихая работа, надежный обратный клапан-бабочка, а также декоративная лицевая панель белого цвета. Идеально для любого интерьера. Об обратном клапане стоит поговорить детальнее. Он предназначен для того, чтобы не допустить обратную тягу из общего вентиляционного канала. То есть, никаких неприятных запахов от ваших соседей. Надежный двигатель с подшипниками не требует дополнительного обслуживания, устройство может беспрерывно работать без потери эффективности или перегревания. Отдельное внимание стоит обратить на дизайн лицевой панели Maiko AWB-100C. Она выполнена в классическом белом цвете с матовым покрытием. То есть, будет незаметно в любом интерьере. Корпус устройства изготовлен из ударопрочного пластика и не поддается негативному воздействию внешних факторов. То есть, даже при длительном использовании, вентилятор останется в идеальном состоянии. За идеальным вентилятором обращайтесь в компанию Альтерер. Наши специалисты всегда проконсультируют вас и помогут с выбором. Не забудьте подписаться на канал, обещаем больше классных видео обзоров. До встречи в следующем видео!